земля сурова и прекрасна, совсем как то откуда пришел мой народ даурены всегда чтили мать землю свободное кочевье по бескрайним равнинам далеко не худшая судьба юный вождь возможно керн но мой народ заслуживает той земли которую мог бы назвать своей Пождь. Приближается табун мародеров. Они скачут прямо на нас. Керн, коды перегружены и нуждаются в отдыхе. Может быть, тебе лучше остаться здесь и охранять караван, пока мы ищем Оазис? Ха. Нечего меня беречь. Может, я и стар, но уж никак не беспомощен. Приветствую, друзья, на канале Роли Game Online. С вами и Мы продолжаем проходить Warcraft 3 Reforge за орков. Вторая глава. Собственно, Трал, его армия, точнее его племя, их новые друзья, Таурены. В общем, наша задача провести караван в первый Азис, во второй и в третий. Трал, Керн и коды из каравана должны остаться в живых. Поехали. Значит, до первого Азиса. Кстати, сразу могу заметить, что ребят моих стало меньше. Наверное, кто-то по пути умер или ушел в отпуск. Другого объяснения не могу найти, почему их нет. Были полные. Полный отряд. Так, ну конечно же мы не просто будем идти по накатанному, а будем заходить во всякие углы сворачивать. Что-то думал, что цепная молния достанет и до этого, дружочка. Сюда зайдем, что тут у нас? Ну вот, там сами разберетесь. Да выживет Но он, выживет. Да, молодцы. Ну ч ж вы тогда сами не идете, а помощь мы приняли, а? Паурены. Ну, тут я вижу у них такой нормальный лагерь. Сейчас мы его немножко поразбиваем, посмотрим, что-то есть интересного. В ящиках он, зелья, маны... Они атакуют. Хватит ныть. Справитесь. И ничего тут нету интересного. Никто не уйдет. Вот, орда такая, орда. В принципе, мы уже почти добрались до первого оазиса. Ну, там есть источник жизни, то есть можем подлечиться. Конечно, там будет, наверное, бой. Ну да. Сделаю пору у этих волков. Потому что все-таки, считайте, плюс два дополнительных юнита. Ну, что еще орки право, пришли. Ты из клана Песни Войны, верно? Да, вождь. Адский крик отправил наш отряд на поиски остальных. Но когда напали каннилуды, мы разделились. Не волнуйся, мы найдем твой отряд. А пока выпей воды из источника. Духи этого места восстановят твои силы. Мародеры вновь атакуют. Где? Бой, друзья мои. Мы не видим мародеров. Мы пойдем их сами искать. Потому что кто ищет, то всегда найдет. Мы сюда пришли не прятаться, а воевать, потому что мы Орда. О, ящики. Чуть вспышку не пропустил. Слабое зель восполнение. Что-то у вас тут за пещера одинокого индейца. Палаш. Никто не Зелье восстановления, наверное Здоровья Маны. Такой что-то крюк надо будет делать, что ли, ему понять Время призывать наших волков Которые еще и критуют Отличные, просто отличные ребята Мне очень нравятся Жем в разведку Мне кажется, они и сами справятся Мы пока ящерицем этим вольнем Нет, один волк погиб Ого ого уго, ничего себе Придется подлечить, он зато боевые когти получил. Сейчас заберу боевые когти и помогу обязательно. Боевые когти плюс 3. В прошлый раз был такой момент, что мне говорили, что я неправильно читаю. Как это вообще возможно? Хотя, ну, так и написано. отбились Надо добить этих с кем не справились мои волки Что здесь у нас зайдем к ним на огонек Но тем временем свиток исцеления точнее исцеляющий да, уже один остался мощное зелье маны. Вот это вкусно должно быть. Хлеб. И все. Полная мана. Кстати, там потом вроде, да, на последнем уровне они невидимые будут. И такие селения у нас тем временем есть. Вот так его заюзаем. Так. Есть такое дело. Дальше опа. Ребята, не проходите мимо. Так, гублинская лавка. О. Отлично, такого лишние, вас много. Налетчик это высокомобильный наездник на волках. Эффективное против зданий, владеют опутыванием, которое притягивает воздушные цели к земле. Подсказка, с помощью свитков исцеления можно лечить раненых войн. Понятно. Защищайте коду. Да вы вообще там сзади остались, там и делитесь. Так, а я хотел... Что тут можно взять интересного? Зелье маны. Свиток исцеления. Все, блин, денег не хватает. Ну тогда все. Больше ничего не купишь. Блин, мне тут не нравится то, что... Не нравится, что у меня все войска мои не влазят. Пора Чего, драться? Давай. Ну, возможно, сейчас у нас сам с собой отпадет один этот, и уже, да, специально его не лечил. Гарпии. Можно использовать сетку, чтобы притянуть, но у нас и так есть. Дальнобойная юнита, так что не вижу смысла в этом. А вот гнездо мы их разобьем. Неповадно было. Еще тут у нас и мантиинтеллект. Это к мане, да? 375 и 420. Нормально. Такой небольшой плюсик. О, ну эту. Большую гарпи мы сейчас нахлобучим. Сейчас я тебе полакомлюсь. И прижмут вас к земле вырваться вам не удастся как-то вот так недостаточно места держите оборону Это кодо со кода достал уже Что-то у вас не получается, Таурен. Ну, вот тут куча всего. Мощное зелье а маны. Зелье маны мы используем. Это мы возьмем. Блин, а ч надает? Перчатки. Сила плюс 3. Спокойный. А вот так тогда. Вперед. Да. На последний этап. А, ну, наконец-то, Я чувствую, что мы уже близки. Опа. Они могут нам пригодиться. Разрушитель садного оружия орды. Хозяин. Макригар-нагау. Что там осталось? Перейдите к в третий азис. Пошли. Держите оборону. Защищайте Тут неспокойный. С катапультами вообще лафа. Что тут у вас есть? Чем можно поживиться? А, еще он какой крутой. Какой-то главарь кентавров, что ли. Еще и встанет всех. Вариант ловкости. Серьезно? И все? Как-то маловато. Ой, он воскресился. Смотри. Скотина, сейчас убьет еще налетчика. Не, не убьет. Амалит энергии. Но еще больше маны стало. Это, блин, дурачок-то с вами Кода. Вас, блин, что вы паникуете? У вас еще ни один ваш Таурен не умер. А мои пацаны уже умерли и не вернутся. Это штурмоем, короче. Пока те катапульты начнут стрелять. А не надо так себя накручивать. Мысли материальные. Кто никого не уничтожит. Тем более, с тобой такие пацаны нормально бегут. Я как бы считаю, это не проблема. Вообще, в принципе, не проблема. Подожди, что здесь? Я не могу пройти мимо. Блин, я думал, тут что-то кто-то сейчас как выйдет, как какой-то большой... Тавр или большой свинолюд никого не обидно думал качнуться а? окей вот пока сюда к источнику здоровья Духи Все, выдыхайте, пацаны. Вперед. Закончим эту главу. А -а -а, ну, наконец-то, оазис. Вот и оазис. Все, в принципе, мы свою задачу выполнили. Наша задача выполнена. Три овации. С нашей задачей выполнил караван. Карн, караван не успеет пройти. Пусть гнев матери земли воздаст этим мерзавцам по заслугам. Больше они нас не побеспокоят. А ты, юный вождь, можешь продолжать свои поиски. Кто такой Оракул? Или что? В легендах говорится, что он видит нити судьбы такими, как их сплела мать-земля. Только он сможет показать тебе твою судьбу. Где мне его искать? Далеко на севере у подножия горы Хиджал находится пик Каменного Когтя. Там, в пещерах, ты найдешь Оракула. Отправляйся в путь. Я дам тебе лучших кодов. Спасибо, Керн. Я не забуду тебя. Иди с честью, юный вождь, дохранит тебя мать-земля. Вот так вот, дохранит его и вас и всех нас мать-земля. Единственное, не могу понять, если он такой сильный Таурен, почему он сразу не закастовал эту хрень, не обрушил все горы вокруг и на этом все не закончилось. Ну, тогда было бы неинтересно. Спасибо, ребята, за просмотр. С вами был Росси, вы были на канале Роли Гейм Онлайн. Жду вас в следующем видео. Не забывайте оставлять комментарии пока-пока.